идеально для сдачи до моря пять минут пешком цена всего 2900 все это сразу для сдачи может это вовсе не для сдачи быть может вот вы в пенсионном возрасте будете жить тут постоянно приходить э, в любое время года загорать и читать книжки вот так сегодня выглядит пляж южный который находится в курортном городке Всем привет! В сегодняшнем обзоре студия с ремонтом в пяти минутах пешком до пляжа. южный кстати, железной дороги там слышно не будет. Идеально для сдачи, а может быть для ПМЖ. Кстати, в квартире живет квартирант. И давайте сейчас вместе прогуляемся с вами по городку, посмотрим, как он выглядит зимой. Тут вот столовая. На горизонте жилой комплекс «Монако Club. это жилой комплекс «Престиж», сейчас тут нет туристов, гриль-бар «Море», действующий универсант «Пятерочка», она вот сюда. Повторюсь, это Адлер, курортный городок, улица а Место, как видите, ровное. И, кстати, вон там на горизонте виднеются высотки жилого комплекса «Морская симфония». В общем, как вы уже поняли, зимой здесь тишина, а летом кишат туристы. Люди, вы где вообще? Тут есть кто живой? Да, нет, кто-то ходит. Есть живые люди? Слушайте, ну реально, вот несколько минут пешком и, собственно... Я на месте. Это дворик. Какая-никакая. Мирится парковка. Вот такой подъезд. Вставляю фотографии, так как в квартире живет квартирант. Площадь 17 метров. Все коммуникации центральные. Горячая вода и отопление от газа. Все счета разделены.